Привет, друзья! Вот и настал тот ответственный день. Сейчас я буду красить нашего галанта. Вот. Такой своеобразный рубикон сегодня в подготовке этой машины к продаже. То есть сегодня будет эпилог кузовного ремонта. Вот. Я решил все-таки Выйти на дверь, потому что, ну, чересчур безобразно, раз уже делать, так делать. Вот, даже если оттенок не попадет, подальше раскидаю на дверь и потеряю переход. И думал делать, поначалу переход по лаку на двери и на багажнике. Но потом все-таки решил не колхозить вот, и скрыть полностью деталь лаком, чтобы было, было как было, короче. Погода все-таки, сегодня более-менее такой день, теплый градусов, наверное, 6 или 7 сейчас хорошенько смочу это место где красим камерой конечно не назовешь поехали красить так вот я смочил помещение полностью все если вы красите э, в слабых условиях старайтесь увлажнить все помещение как можно лучше то есть пыль она очень летучая вот и с любого участка сухого она будет подниматься и садиться прямиком на машину В самых таких неожиданных местах Поэтому надо стараться смочить как можно лучше По помещению, в котором вы будете красить Тут вот нет вытяжки, потому что, конечно, плохо Как бы не было, сегодня день такой тоже более-менее пригожий вот Не так холодно Сейчас заведу обогреватель, чтобы чуть прогреть Машина должна быть теплой Холод... не тепло, хотя бы нормальные температуры такой адекватные, потому что на холодное железо краска очень плохо ложится и это всегда сопровождается проблемами. Вот. Всегда старайтесь машину довести хотя бы до температуры там ну, 15 градусов по возможности. Вот, завел я обогреватель, оставлю помещение прогреться хоть немного. Понятно, что температуру стенки из полиэтилена <смех> не выдержит особо. Но тем не менее, тут температура поднимается до градусов 15-17. Вот. И уже более-менее более, приемлемо для покраски. Вот. Такая вот штучка очень сильно выручает, когда холодно. Ну, далее все, как обычно, тщательно обезжириваем. Очень важный момент. Сначала обдуваем всю машину. То есть все щели, все вот стыки. Все, все эти места, где может... Вот, чуть клей, Замок. Тщательно продуваем. Затем обезжириваем. Да, ребят. Работенка нам сегодня предстоит еще та. Смотрите, чем они украсить. 50-литровым компрессором по машины. Это, конечно, будет жесть, но... Старт дан. И <laughs> назад дороги нет. Посади Москва Фу, конечно Жесткое будет Действо Но для гаражников Задач невыполнимых нет Посмотрю, что получится Буду раскидывать Потихонечку С базой проблем не будет, он так качает еще так Более-менее поначалу. Но дело в том, что Не хватает ему давления хм, Накопленного а постоянная 200 литров в минуту вообще ни о чем ну надо пробовать все вперед погнали красить сегодня будем переходом по майонезу такая новая технология вот. 250 грамм майонеза и вот по майонезу говорит, очень хорошо ложится так перекрывается все вот. сегодня будем пробовать не забываем про липкую салфетку одна одежда на вилбить не подведи эхам дт Итак, первый этап пройден. Осталось переднее крыло вот, и забить ту сторону. Здесь уже, в принципе, все забито. Так, никогда не заторопиться. Когда условия плохие, надо каждый шаг рассчитывать. Потихонечку, потихонечку, перекрывать, перекрывать. То есть не торопить события. Это не тот случай, когда спешка нужна. Ну, я надеюсь, что если с компрессором мы подружимся, то все будет нормально. Переход по майонезу работает, самое главное. Вот, сейчас еще раз пройдусь, а вот лампу сюда перенести. Никогда не старайтесь забить цвет. Это глупый ход, ошибка новичков. Перекрывайте потихонечку. Вот видите, здесь не забилось, ничего страшного. Дадим баде подсохнуть она уже будет матовая После этого спокойно перекроем Так, что у нас получается Этот малыш просто зверь Что у нас получается Свет забил Везде Вот тут еще Нужно будет пройтись разок Потому что камера не показывает но Вот здесь вот видно Надо будет еще раз кинуть У меня осталось немного краски вот я ее как раз Вот это место забью Там граммов, наверное, 70 есть Граммов 20 сюда пойдет Потому что тут Вот так вот еле-еле заметно Ремонтная зона До конца не забилась Надо будет пойти с липкой салфеткой Потому что пыли село много Сказывается отсутствие вытяжки Тут вот все ровно лежит Все нормально Тут вообще получилось прекрасно Вообще идеально лежит краска. Сейчас еще чуть-чуть вот выйду на дверь. Самую малость. Тут все здорово. Все великолепно лежит. Все перекрылось, все нормально. На финиш развел краску со своителем 50 на 50 и по переходу вот так вот раскидать по всей поверхности. Не будете крать на край, потому что она по-любому не перекроет. Она даст нужный оттенок. Смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Летает перламутр в воздухе Алюминиевая стружка Так, базу нанес Вроде неплохо все легло Моя цель была потратить 250 граммов моей краски вот. И я, в принципе Эту задачу выполнил База еще не высохла Ну, все прекрасно легло Подождать пока высохнет По-моему, там все нормально Повторяюсь, даже если это будет там косячками ничего страшного. Главное, чтобы общее впечатление было нормально от машины. Все везде зачищено, зашкурено. Коррозии нет. Все сделано нормально, так что все должно получиться четко. Ну, оставлю базу высохнуть хорошенько. Минут 20. И после этого перейду к лаку уже. Так, теперь самое интересное. Заливаем майонез сиропом вот переход с майонеза заваливаем сиропом и чтобы было все гладко и блестяще каждый раз перед базой или перед лаком обязательно деталь В непременные условия котят может делано делать и креит на место его так тщательно обдуваем деталь Дали машину всю тоже можно обдувать И погнали Не хватает давления, лак не развивается Ложится шагренью, апельсином Придется мне красить по элементам То есть ждать пока компрессор наберет давление И после этого по элементам красить Вернее покрывать лаком Иначе ничего не получится На дверь и крыло переднее бегло прекрасно, глянцем, а вот тут вот, вообще не развивает. То есть ложится все таким матовым слоем. Надо ждать и только когда компрессор отключится до отсечки, потом продолжать. Закончил красить. Уже темно, ночь на улице. Лампа только одна. Но здесь проблема у нас с проводкой. Вот Никак вот шнурами там обходимся. Надо короче, полностью уже все переделывать итак что же у нас получилось вот он голланд уже перед самой покраской я решил выйти на дверь переходом и ни секунду об этом не пожалел более того благодарю всех кто порекомендовал мне это сделать потому что раньше это крыло было как бельмо на глазу а теперь видите все ровненько и гладко. Вот. Сзади тоже у меня были опасения. Насчет того, что будет виден переход, стык между дверью и крылом. Но я постарался раскидать базу грамотно. И мне это получилось. То есть ремонтная зона заканчивалась вот здесь. И для перехода у меня был очень маленький участок. То есть по-нормальному на таких маленьких местах... Переход сделать ну, практически невозможно. Надо очень постараться. Ну вот получилось. Наконец крыла я дал совсем небольшое напыление. И вот удалось не забить до конца вот этот вот участок а с родным цветом. То есть я красил вот отсюда. Бросал базу вот так. С тем расчетом, чтобы на это место попало как можно меньше новой краски. И результат в принципе очень очень хороший вот камера она видит слегка этот стык но я уже говорил о том что камера она видит намного больше чем невооруженный глаз тут я сделал переход по лаку оборвал его вот здесь вот здесь вот. все прекрасно получилось нет никаких проблем тут с переходом на стойку багажник я вот тоже зашкурил потому что мне не понравилась шагрень. Причина понятна. Я красил очень маленьким компрессором с маленьким ресивером. И пол машины покрасить таковым, ну, это очень-очень сложно. Вот, и поэтому приходилось давать слой и ждать, пока он снова зарядится, пока ресивер наполнится. Вот, ну, и все равно э, на малых элементах как-то прокатило более-менее нормально. Но вот багажник, он довольно большой. Не огромный, но такой размер не маленький у него. И на нем получилось шагрень, потому что воздуха не хватило, чтобы полноценно лак разбить. Я был вынужден его валить и чуток перевалил. Ну, в принципе, можно было так оставить. Для того, чтобы не терять практику, решил сошкурить и заполировать. Потому что крашу я не часто. Вот. И чтобы быть в форме, надо выполнять такие работы регулярно. Потому что на самом деле навыки, они не то что теряются, а притупляются и из долгих перерывов приходится все вспоминать и в общем, практика это очень-очень такая нужная вещь вот здесь тоже была та же самая история правда тут ремонтная зона была немного дальше и здесь у меня опасений было поменьше но тоже были в том плане, что я боялся получить стык между э, дверью и крылом тоже все бодренько так, никакого стыка не видно переход плавный и глаз не цепляется абсолютно. Вот тут уже ви видно отличие по оттенку между задней дверью и передней. Эти элементы красились переходом, ну, когда-то очень давно, потому что я вот так вот вижу небольшой переходик. Вот, и, в принципе, выполнено неплохо. Переход такой, наверное, сантиметров 15. Видно, что делал хороший маляр. То есть это уже время поработал над краской. Вот, работа хорошая, в принципе. Но опять-таки повторюсь, полноценный ремонт, он предусматривал полную показку машины. Ну, вот, можно было крышу, конечно, оставить, крышу красить не было необходимости. Но поюбку нужно было красить стабильно. Даже не поюбку, а бок полностью вместе со стойкой, потому что тут стойки не обрываются. Вот. Можно было сделать переход по лаку, как в моем случае. Вот. Я еще здесь не заполировал. Вот он переходит. Он зашкурится и заполируется, от него не останется и следа. Ну, чтобы не заморачиваться, надо было полностью обклеить весь бок и покрасить. Опять-таки, это подразумевает под собой временные затраты, материалы и все остальное. Нашей целью был экспресс-ремонт с минимальным количеством затраченных материалов. Как часто это бывает, упустил из виду вот это зеркало, нужно было его тоже снять и покрасить. База не осталась совсем, потому что вот на всю машину... Ушло 250 грамм базы. Ну, конечно, надо учесть то, что была подложка для того, чтобы уменьшить расход базы, и это получилось с успехом все. Ну, таким образом, одно из условий проекта было безоговорочно выполнено. Материала ушло совсем немного. Ну, теперь я займусь полировкой и сборкой. Надеюсь, что сегодня успею все сделать итак промежуточный этап вот что у нас получилось после первой скажем так грубой полировки потому что потом, после того как машину соберу по новой там пройдусь наверное не буду всю полировать это не имеет смысла но черепашкой везде пройдусь и если это будет необходимость останусь косички заполирую еще то есть проведу уже финишную полировку сейчас так вот грубая полировка перед сборкой чтобы выявить, где что, как лежит. Все нормально. Э -э Предотвращая нападки всяких там педантов и тех, кто будет говорить, что так нельзя, и все остальное можно. Работа выполнена качественно. Пусть она не такая уж там финишная, что прям за каждую риску, за каждый косячок я цеплялся. Нет. Все было сделано экспресс-методом но э, результат получился достойный потому что, повторюсь, по-нормальному -по эту машину нужно было красить всю, кроме крыши вот. тут даже выходить на стойку не было смысла проще было покрасить, вот так вот обклеить по крышу и облить полностью а я вот на стойку вышел и мне прям очень понравилось я поначалу хотел делать переход по вот здесь но потом переиграл и поднялся повыше то же самое на этой стойке тут я вот переход замыл. Еще даже не заполировал, потому что темнеет. Хочу снять, прежде чем станет темно заднее крыло. Тоже прекрасно отполировалось. Без проблем. С дверью тоже виден... Нет, даже, знаете, даже камера его... Вот посмотрите. Камера, которая определяет... Вот, вот, вот под этим углом чуть-чуть перепад под по оттенкам видно. Но глазами не видно абсолютно и э, я предположу, что я его вижу как человек, который красит сам вот. простой автолюбитель, который не имеет представления о малярке он никогда в жизни ничего не заметит и моей целью не было э, скрыть что-то там, замазать глаза, нет моей целью было провести экспресс-ремонт с минимальным вложением средств цель достигнута вот машинка вся ровненькая типа есть там пара косяков, вот этот шишку я, я попробую посадить с помощью Кладилки и молоточка То есть применим здесь тоже Технологию ПДР в очередной раз На этой машине Но э, Это будет возможно только если Не шпаклеванно, потом внимательно изучу Если э, это место Не шпаклевано, то мы его посадим Будет практически не видно Вот и Задняя дверь она притерта Тоже слегка Видите Опять таки Камера показывает ее, а на самом деле дефект практически не виден. Вот, то есть результат одного полного рабочего дня перед вами. Снять этот валик. Кстати, вот у нас бампер получился на удивление хорошо. Ну, конечно, вот там видны на излом такие неровности, потому что он был очень сильно поврежден. Я его там грел, вытягивал, паял, шпаклевал. Здесь вообще заклеил с помощью стеклового окна и эпоксидки. Но в итоге все получилось довольно-таки бодренько. Вот она, финальная часть проекта. Стоит передо мной, как, как там было в сказке, как лист перед травой. Не помню, короче. Это, парни, было что-то. На сборку ушел целый день. Ну, без малого. То есть, весь проект до стадии сборки занял а, чуть больше дня. Два дня, грубо говоря. Плюс один день я потратил на сборку. То есть, не уложился я в те временные рамки, которые отвел для себя. Ну, как бы, <coughs> не всегда в жизни все случается так, как мы хотим. И получается так, как мы желаем. Вот, вот тут видите что появилось косяк это произошло в то время когда я вытягивал морду то есть оказалось что морда у него очень серьезно согнута то есть почти час ушел на то чтобы потянуть телевизор сам телевизор довольно тонкий и тянулся очень легко но вот поставить его в правильное положение оказалось очень непростым занятием вот усилитель, он, видите, даже особо он, там одна складочка небольшая получилась. Но в целом, видите, он ровненький. В одном месте просто его чуть-чуть э, согнуло. Не критично, в принципе. Если бы была возможность купить такой же или с разборки, или новый, то я бы это сделал. Но на разборках такую машину не отыщешь днем с огнем. А, не имитацию, не даже оригинальную запчасть. А, я не нашел у своего поставщика. В остальном, теперь телевизор стоит как струнка вот. э, Поплатился я тем, что согнулся вот этот вот нос То есть, э, когда я вытягивал, ставил, примерял, вытягивал, примерял, ставил, сопоставлял Вот, э, тоненький совсем же он, видите, получилось мятина. Но вмятину я удалю с помощью своего волшебного ящика То есть, клеевой метод опять мне э, поможет, я надеюсь, в этом деле Надо оставить несколько дней, потому что тут свежая краска, свежий лак и э, клеиться будет очень опасно. Надо будет очень аккуратненько попробовать приподнять эту вмятинку. Ну, как бы это не проблема. Главная проблема решена. Видите, капот закрывается прекрасно. Зазоры одинаковые. А, к счастью, на лонжерон не отдало. Усилитель принял все на себя. Даже радиаторы остались не повреждены.